Дорогие друзья! Всем привет! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы Партнеры. Сегодня у нас время новостей из сферы торгов и хочу поделиться такой интересной новостью. На самом деле она не совсем связана с торгами, вернее не связана вообще, но здесь интересный случай про бременение. Речь идет о том, что гражданин Российской Федерации купил квартиру в Зеленограде, где было прописано 600 человек. Давайте посмотрим, как он с этой ситуацией разобрался. На самом деле, когда он покупал эту квартиру, он не знал о том, что такое количество людей прописано в этой недвижимости. На самом деле, это была главная его ошибка, потому что о таких деталях лучше знать до того, когда вы покупаете это имущество. И тем более, друзья мои, когда речь идет о торгах. Так вот, значит, в Зеленоградском суде было принято 600 исков ко всем людям, которые были прописаны в его новой квартире. Самое главное, что все иски были приняты и всех людей сняли с регистрационного учета. Поэтому на самом деле сейчас человек имеет чистую квартиру, но вот ему пришлось немного потрудиться. Вот давайте представим, что если бы данная ситуация сложилась на торгах, да, то в принципе люди, которые знают, как заниматься такими обременениями, как снимать людей с регистрационного учета, вот даже простой человек справился, да? То есть мы можем покупать такое имущество, если знаем, что с этим делать. И если данное имущество стоит значительно дешевле рынка. Но вот это понимание обременений и понимание, как его снимать. Как с этим работать, если вы все-таки принимаете на себе данный риск? Вот это, конечно, уже другой вопрос. В этом нужно быть профессионалом или обращаться к профессионалам, которые вам в этом вопросе помогут. Вот такой случай произошел в Зеленограде. Я желаю, что если вы покупаете какое-то особенное имущество, чтобы вы знали обо всех тонкостях, обо всех деталях и осознанно шли на данный риск для того, чтобы хорошо заработать, Поэтому внимательно проверяйте все имущество до торгов, до того, когда вы что-либо покупаете. Я желаю вам всем отличного настроения. Если у вас есть вопросы, пишите их прямо под этим видео. Мы с удовольствием на них ответим. Ставьте квас, подписывайтесь на наш канал. И всем пока!